Дорогие друзья, быстрый ответ на ваши вопросы. Вас всех заинтересовали вопросы реабилитации и применения гормонов анаболических на различных стадиях реабилитации. Соответственно, сегодня я больше коснусь трен-баллона и реабилитации именно так, как вы писали об этом в комментариях. Тема достаточно широкая. Да, трен-баллон является дериватом ДГТ и таким образом позволяет использовать его, соответственно, на реабилитации. Вполне себе возможно, действительно, будут все вышеуказанные эффекты, то есть регенерация тканей будет. То есть увеличение количества ДНК, РНК, усвоение более высокое в кишечнике, аминокислот да и так далее и тому подобное. Увеличение количества всасываемости макро и микроэлементов. Но нужно учитывать, что тренобаллон еще по своим побочным эффектам более выражен, соответственно, чем нежели нандролон. Хоть он и является дериватом, да, но, соответственно, у него совершенно другая фармагенетика у него совершенно другие побочные эффекты. Какие? Смотрите мой видеоролик о тренобалонах, их уже два вышло на канале. И для нас очень-очень важно понять, что если вы хотите использовать у пациента именно после реабилитации, после каких-то заметных травм, возрастные пациенты, так как триноболон своей, соответственно, активности меняет в первую очередь реологию крови, то в первую очередь вы получите побочный эффект, соответственно, по сердечно-сосудистой системе, гораздо более выраженный даже на низких дозировках да, соответственно, чем нежели у нондролона. Ну и отсюда все вытекающие. Можно ли его использовать на реабилитации? Да, конечно, можно. У какого пациента его использовать на реабилитации? Большой-большой вопрос. Ну, понятно, что у молодежи, может быть, вот, так скажем, в отрыве от анамнеза пациента сложно, соответственно, сказать, можно или нельзя. Нам нужно изучить анамнез. И помните, с этого все начинается с анализов чек-лист на анализы, опять же, видео. Я говорю о том, что дальше будут выпуски про балденон, про Анаполон. Мы будем тоже разбирать, что в некоторых случаях они более применимы даже на использовании каких-то этапов реабилитации, да, чем нежели, соответственно, тут же тринобаллон. просто по той причине, что нет такого яркого влияния на реологию крови. Но тем не менее, напомню, что побочными эффектами обладают все анаболические стероиды, а также обладают и кортикостероиды, да, и применение любых гормональных средств должно быть с изучением анамнеза пациента. Вот, касательно ответа еще раз на ваш вопрос, Голосуйте в комментариях, наверное, может быть даже стоит снять какой-нибудь топ анаболических стероидов, применимых для реабилитации, для восстановления, соответственно, суставов, связок, опорно-двигательного аппарата. Мы обо всем об этом можем поговорить подробнее. Еще раз зафиксируем, что мы сегодня узнали: тренаболон применим на стадии реабилитации, является дереватом нандролона, соответственно, но при этом имеет кучу побочных эффектов, поэтому по факту мы его можем назначать только спортсменам, которые его уже применяли и, соответственно, которые уже имеют происследованную кровь и у них отсутствуют противопоказания для применения тринобаллона. Такие дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!